ILS, your bilingual future. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы разберем тему passive voice, пассивный залог в английском языке на примере времен simple. В английском языке а, залог бывает active, активный, и passive пассивный или, по-другому, страдательный. В активном залоге подлежащее само производит действие. И этим залогом мы пользуемся очень часто, когда говорим, когда пишем предложения. Давайте посмотрим на примеры. Donald Trump buys paintings. Дональд Трамп покупает картины. Он сам покупает картины. Джон поднимает коробку каждый день. Он сам выполняет это действие. При построении пассивного залога подлежащий само не производит действия, а испытывает на себе чье-либо действие. The house is rebuilt every year. Дом сам не может перестраиваться каждый год, его перестраивают. The house was built four years ago. Дом не мог сам построиться четыре года назад, его построили. The construction works will be finished next week. Строительство не может само закончиться на следующей неделе. Это выполняют строители. Для образования пассивного залога нам потребуется два компонента. Это одна из форм глагола to be, am, is, are, was, were или же be без частички to а также причастие прошедшего времени. Давайте вспомним, что глаголы в английском языке бывают regular, правильные, и irregular, неправильные. Причастие прошедшего времени правильного глагола образуется при помощи прибавления окончания "-ed". Play, played. У неправильного глагола берется третья форма. Go and gone. Go – это третья форма, которую мы будем использовать для построения пассивного залога. Пассивный залог во времени Present Simple строится при помощи переноса дополнения на первое место, прибавления am, is или R и причастие прошедшего времени. Затем при необходимости ставится by и подлежащее – то есть кем выполнено наше действие. О том, когда ставится предлог buy, мы подробно поговорим немного позже. Donald Trump buys paintings. Donald Trump покупает картины. Donald Трамп это подлежащее, картины – это дополнение. Переносим дополнение на первое место. А подлежащее ставим в конце после buy. Картины покупаются Дональдом Трампом. Paintings Джон lifts a box every day. Джон поднимает коробку каждый день. Джон это подлежащее, Коробка дополнения. Переносим дополнение обязательно с артиклем. Если у вас будет указательное или протяжательное местоимение, то с ним на первое место. А подлежащее ставим в конце, после by. Коробка поднимается Джоном каждый день. A box is lifted by John every day. Пассив в отрицательной форме во времени present simple образуется с частичкой not. Am not, is not, are not. Paintings are not bought by Donald Trump. A box is not lifted by John every day. В разговорной речи, конечно, лучше использовать краткие отрицательные формы am not, isn't или же aren't. Пассив в вопросительном предложении во времени present simple образуется при помощи инверсии, то есть переноса am, is или are на первое место перед бывшим наполнением. Are paintings bought by Donald Trump? Is a box lifted by John every day? Пассивный залог во времени past simple строится посредством также переноса дополнения на первое место. Прибавление was – или word, так как у нас прошедшее время, и неизменного причастия прошедшего времени. Затем ставится by и бывшее подлежащее, если это необходимо. Donald Trump bought paintings Дональд Трамп купил картины. Дональд Трамп это подлежащее, картины это дополнение. Переносим дополнение на первое место. А подлежащее ставим в конце после by. Картины куплены, или же можно сказать, были куплены Дональдом Трампом. Paintings were bought by Donald Trump. Джон lifted a box yesterday. Джон поднял коробку вчера. Джон – это подлежащая коробка дополнения. Переносим дополнение с артиклем на первое место, а подлежащее ставим в конце предложения после «by». Коробка была поднята Джоном вчера. Box was lifted by John yesterday. Пассивный залог в отрицательной форме во времени past simple образуется при помощи частички not. Was not или were not. Или же их кратких форм wasn't, weren't. Paintings were not bought by Donald Trump. A box was not lifted by John yesterday. Для того, чтобы построить вопрос в пассиве во времени past simple, переносим was или were на первое место. Were paintings bought by Donald Trump? Was a box lifted by John yesterday? Теперь разберемся с построением пассива в грамматическом времени future simple – будущим простом времени. Для этого все также переносим дополнение на первое место, прибавляем теперь уже be после will с любым местоимением, а поскольку других вариантов кроме be в этом времени не будет, и ставим причастие прошедшего времени. При необходимости добавляем buy и подлежащее, если это слово несет дополнительную информацию. Donald Trump will buy paintings. Donald Trump купит картины. Donald Trump подлежащая картина, дополнение. Все то же самое переносим в дополнение на первое место, а подлежащее ставим в конце после buy. Картины будут куплены или купятся Дональдом Трампом. Paintings will be by Trump. John will lift a box tomorrow. Джон поднимет коробку завтра. Джон по-прежнему подлежащая коробка дополнения. Переносим a box на первое место. А Джон ставим в конце предложение после by. Коробка будет поднята Джоном завтра. A box will be lifted by John Отрицательная форма пассива во времени future simple образуется с частичкой not. Will not will not be by Trump. A box won't be lifted by John Для построения вопросов в пассиве переносим will на первое место. Will paintings be bought by Donald Trump? Will a box be lifted by John Tomorrow? Пришло время поговорить о предлоге Buy и понять, когда он ставится, а когда опускается. Итак, мы обязательно ставим предлог Buy с подлежащим в конце предложения в пассиве, если это нам дает дополнительную информацию о лице или предмете, производящем действия. Например, в нашем предложении Paintings are bought by Donald Trump мы узнаем, что картины покупаются именно им, а не кем-то другим. То же самое и в предложении. A box was lifted by John yesterday. Коробку поднял именно Джон, а не Dave or Pete or Josh. А теперь поговорим о том, когда предлог by не ставится. Предлог by не ставится, если подлежащее нам неизвестно. My bag was stolen last week. Мою сумку украли на прошлой неделе. Мы не знаем, кто это сделал. Это неизвестно. Предлог бай не ставится, если подлежащий нам не важно. The house is rebuilt every year. Дом перестраивается каждый год. Исполнитель нам не важен. Предлог бай не ставится, если подлежащее очевидно из контекста. The man will be arrested. Мужчина будет арестован. Арестовывает имеет полномочия только полиция, и нет необходимости это еще раз указывать. Предлог байни не ставится, если подлежащим являются такие слова, как people, one, someone, somebody, they, he, she, it и так далее. He ate two hamburgers. Two hamburgers were eaten. Он съел два гамбургера. Два гамбургера были съедены. Давайте преобразуем из активного залога в пассивные следующие предложения. She cleans our flat every week. Our flat – дополнение переносится на первое место. Is cleaned – is, поскольку предложение написано во времени present simple. Flat – единственное число. Every week. Did Jane wash the dishes? Перед нами вопрос во времени past simple, на это указывает did. Поэтому строим пассив в past simple. Were the dishes washed by Jane? By Jane, поскольку Jane нам дает дополнительную информацию об исполнителе действия. Стивен will take the dogs for a walk. Перед нами future simple, поэтому строим пассив во время future simple. Will plus be и третья форма глагола. The dogs артиклем, переносится на первое место, will be taken for a walk by Stephen, they don't deliver this post every day, у нас с вами отрицательное предложение во времени present simple, на это указывает don't, this post Дополнение вместе с указательным изменением this переносится на первое место. This post isn't present simple единственное число delivered. Правильный глагол every day. Если вам непонятно, почему активный залог преобразовался в пассивный в этих предложениях именно таким образом, пересмотрите видео еще раз. ILS. Your bilingual future